Здравствуйте! Сотрудники иностранных коммерческих организаций всех администраций Российской Федерации Сообщаю вам Подходит время и у вас сейчас будет сокращение штата Сотрудники спецслужб СССР будут возбуждать уголовные дела по статье 64 УК ссср «Измена Родине». Ваши места займут честные, совестливые, справедливые сотрудники СССР. Кто совершал преступление против народа СССР, будут осуждены. Честные и совестливые будут амнистированы. Позже вы узнаете дату, когда это произойдет. Вам сообщат. Уезжать за границу нету смысла. Там тоже спецслужбы СССР работают. Единственный выход – рассказать правду спецслужбам СССР. Ну награбленное придется вернуть. И тогда вы сможете получить амнистию. Срока давности по преступлениям против народа СССР нет. И придется всем отвечать. Время чести и справедливости пришло. Народ СССР уже победил. Честь имею.